Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radioinvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале «Путешествие в новую реальность» Татьяна Минакер. Здравствуйте, Татьяна, давно мы вас не видели и не слышали. Здравствуйте, хорошо вы меня слышите? Мы вас слышим отлично, я знаю, что на моей стороне какая-то проблема, что мой микрофон работает не так, как хотелось бы, но вас слышно отлично. Ну замечательно. Я вас тоже слышу, хотя чуть приглушенно. Ну, да, я вам хочу сказать, что, конечно, хотелось бы, чтобы наша встреча проходила в более приятных обстоятельствах да. и в более приятных, э, так сказать, части жизни. Но, к сожалению, вы, как говорят, времена не выбирают. В них живут и умирают. И мы сегодня, к счастью, с нашей стороны пока еще не умираем. А вот то, что сейчас происходит в Украине, это катастрофа и Самое главное это то, что, как э, говорит известная поговорка, что первая жертва на войне это всегда правда, потому что идет такой чудовищный поток дезинформации, и вы знаете, э, что я поражаюсь, но, э, точнее, я не поражаюсь, но просто когда с этим сталкиваешься, это становится ужасным. Дело в том, что самое сильное э, Оружие российской пропаганды – это не танки, не самолеты, не ракеты, а пропаганда. Вот это самое сильное оружие, это самое сильное оружие российской стороны. Извините, я говорилась, но самое сильное оружие российской стороны – это пропаганда. Всегда им было, и по сегодняшний день никто так не, так сказать, не имеет. Я думаю, сегодня в мире ни одна страна не имеет такого опыта, такого, так сказать, опыта, будем говорить, военного опыта пропаганды, как как Россия. знаете, потому что это еще советская пропаганда перешла, их опыт. Если вы помните, вы, наверное, все слышали выступление Юрия Безменова, который вот этот был дефектор из КГБ, который погиб в Канаде в 81 году, если я не ошибаюсь. И он как раз э, очень четко объяснил стадии деморализации противника. И вот это вот то, что сегодня невероятной мощью и, кстати говоря, с большим успехом делает российская пропаганда, и насколько это успешно, я вижу даже по своим друзьям. Вы знаете, вот я поразилась, что не только в Москве Вполне образованные даже мои друзья Шлют мне всякие пропутинские тексты, видео и прочее И более того, во Франции, французская, так сказать, журналистика Ну, эта проститутка всегда была Вообще, мое отношение к Франции можете, так сказать, понять Прочитав мою статью «Моя франкофобия» вот. И то же самое, понимаете ли то же самое идет оправдание путинской агрессии. Вы знаете, это очень страшно, потому что, как говорится, лежачего не бьют. Вы понимаете, что в отличие от России, Украина не тренировала, в течение там, трех десятилетий, четырех десятилетий воинов для агрессии, то, то, то непрерывный причем, и не работала на войну, и, конечно, она находится в плачевном положении, это все, что у нее сейчас есть, это я сегодня видела видеофильм снятый, ну, не фильм, а просто какие-то куски снятые на оккупированной уже россиянами территории, где просто дети и взрослые просто руками не пускают не пускают военный вот бронированный автомобиль, просто держат его на дороге. Руками просто. Вот стоят, стоят и вот отталкивают его руками шум. Чтобы... А вот все-таки, понимаете, какой-то еще инстинкт есть у людей не задавить детей. Вот дети, взрослые просто свои тела кладут, по себе, чтобы эти танки, бронетранспортеры не проходили. И это все, что у них по большому счету есть. Даже если они получат эти самолеты, то это все, вы знаете, против летчиков, которые э, воевали, где попало и с кем попало, все время, последнее время. Э, там никакого опыта нет. и Потом взлетные полосы разбомблены. Российская авиация имеет преимущество. В воздухе тут даже говорить не о чем. Вот. И все это очень-очень грустно, потому что я вам скажу, что никто, вот, насколько люди не понимали, что их ожидает, я очень хорошо увидела по тому, что я месяца два тому назад положила три доллара в споре с американским своим приятелем, который говорил, что Путин не войдет на Украину и войну не начнет. А я сказала, что начнет и войдет. И, несмотря даже такие опытные и военные специалисты, как Андрей Лари, там, Марк Солонин, они говорили, что война не начнется, а Таня Минакер с музыкальным образованием сказала, что начнется и, и, и ждите. Прямо вот-вот-вот. И вы понимаете, я вам скажу, что у меня две причины были, почему я так сказала. Первое, это то, что я училась с Владимиром Путиным в одной школе, 193-й школе Дзержинского района города Ленинграда на Басковом переулке. Вот. И у нас были все те же самые учителя. И я могу сказать, что у нас была совершенно потрясающая, потрясающая учительница истории. Я до сих пор помню ее уроки, и именно она блистательно давала уроки по военной истории. Вы знаете, я до сих пор помню расположение танков на Курской губе, где стояли во время вот битвы на Курской губе, где стояли танки немецкие, где стояли советские, как они шли, как они двигались понимаете вот она каждый раз когда входила в класс со своими картами там это было начало какой-то потрясающей красивой сказки которые самое главное что-то сказка при всех трагедиях при всех трудностях это понимаете это была рыцарская сказка эта сказка заканчивалась эта война эта битва всегда заканчивалась победой и вот это ощущение победы причастности к этой победе вошло как и в меня но она также вошла и во Владимира Путина. Понимаете, вот это самое лучшее, с чем этот человек себя идентифицировал в жизни. Самое красивое и самое прекрасное. Понимаете, что было дальше? Дальше был позор в Германии, когда в русских все плевали и выбрасывали их оружие, продавали торговлю. Потом была позорная мафия в Петербурге. Что в Москве творилось с этой жуткой криминальной ситуацией? И вот это свет, вот это... С чем себя было идентифицировать? С русской мафией? Нет. С нищетой, разорением, криминалом? Нет. А вот это чистая, вот это чистая победа, вот это прекрасное все. Это просто огостическое состояние, которое Путин хочет повторить и повторить и повторить. И вот это очень понятно, понимаете потому что э, вот, э, прильнуть к этому свету победы – это невероятное счастье. И он хочет его испытывать, это понятно, это раз. Ну, а второе – это то, что... Я, опять же, говорю, что я занималась музыкой, и вот эти занятия меня привели к очень интересным историческим исследованиям. И вот об этом я написала статью, которую я чуть-чуть хочу вам сейчас вас с ней познакомить, чуть-чуть, вот, которая называется «От покорения Сибири Ермаком до перехода Суворова через Альпы». И э, эпиграфом к этой статье я поставила слова американского дипломата Джорджа Кеннона, очень известного дипломата, который написал что ревнивый и нетерпимый глаз Кремля может отличить в конце только вассалов или врагов. И соседи России, если они не хотят быть тем или другим, должны все-таки все сдаться быть одним или другим, как бы, они это, как бы им это не нравилось. То есть смысл в том, что Соседи России могут иметь имеют только один выбор: это либо быть вассалами, или быть врагами. К сожалению, вот сейчас сегодняшняя ситуация она очень это ярко подтвердила, потому что сосед, Укра... сосед России Украина отказался быть вассалом. Итак, я начинаю свою статью. Родилась я, выросла и училась в шведском королевстве. Что ты несешь? Ты же в Ленинграде. Да, но ленинградская область была исконной шведской территории и была завоевана Петром I, Петербург был построен с целью стать крепостью против шведов. От грозить мы будем шведу, вот здесь будет город заложен на зло надменному соседу, судьбою здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Петровские завоевания были одной из наиболее запоминающихся глав 500-летней истории под названием «Российские завоевательные войны». Картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» несколько... Показывает несколько агрессивное и недружественное завоевание сибирских народов. Это экспедиция Ермака Тимофеевича в 1581 году. Меня охватывает смех, когда россияне вменяют американцам поколение индейских племен. Русские покоряли Якутию, Чу Чукотку, Ивенков, Алиутов, Ханты, Манси с такой жестокостью, что зверство, совершенное россиянами по отношению к Алиутам и другому местному населению как раз индейц, тем самым индейцам в Калифорнии, помните, это был Форт Рос, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, юно и авось, вызвали в Калифорнии ужас и протест испанской администрации. Три доллара, поставленные мной полтора месяца назад на кон в споре, войдет ли Путин в Украину, достались мне. Суперуважаемые, суперобразованные военные историки-аналитики и просто военные убеждали, что Путин блефует, что никакой войны не будет. Мое музыкальное образование сказала войдет и будет. В Музыкальном училище при консерватории я увлеклась биографией Шопена. Меня потрясла история его бегства из Польши во Францию во время подавления польского восстания войсками Николая I. Разорение шопеновского имени железого воля. Огромная польская иммиграция во Францию. Вот что пишет историк Петр Черкасов. В 1831 году тысячи польских повстанцев и членов их семей спасаясь от преследования властей Российской империи, бежали за пределами царства польского. Они осели в разных странах Европы, вызывая сочувствие в обществе, которое оказывало соответствующее давление на правительство и парламенты. Именно польские мигранты постарались создать России крайне неприглядный образ душителя свобод и очага деспотизма, угрожающего цивилизованной Европе. Полонофильство и русофобия с начала 1830-х годов стали важными составляющими европейского общественного мнения. Критикой Франции и Европы поведения России вызвало к жизни два омерзительных стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Они соответствовали презрительному отношению к восставшим полякам большей части русского дворянства. Стихи сегодня читаются с экранов московских телевизоров, потому что описывают современную драму с Украиной, с абсолютно пропутинской точки зрения, кстати, поддерживаемый 70-80% российского населения. Мы с детства умилялись свободу любимого Пушкину. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе!» – прокричал Блок в своем практически последнем стихотворении. Вдруг мы видим малознакомого Пушкина страстного пиита, воспевающего русский имперский захватнический трон и поддерживающего этот трон своим гениальным пером. Когда он в 1831 году писал клеветникам России, Украина была частью Польши, и все, что с Польшей происходило, происходит сегодня с Украиной. Чтобы ощутить дыхание истории при сегодняшнем конфликте России с пока еще независимой Украиной, Посмотрите на портрет Станислава Августа Понятовского. И вот что пишет Александр Пушкин. «Униженная Швеция и уничтоженная Польша – вот великие права Екатерины на благодарность русского народа». Потому что и то, и другое Екатерина сделала. И по поводу Станислава Понятовского, он был королем Польши. С 1764 по 1795 год. Почитайте внимательно его титул. Внимание. «Божьей милостью и волей народа Король польский, Великий князь литовский, Русский, прусский, Мазовецкий, Жемайский, Киевский, Волынский, Подольский, Подляжский, Инфлянский» — это балтийские страны — Смоленский, Северский, Черниговский и прочее, прочее, прочее. Кстати... Надо сказать, что король в Польше выбирался сеймом. И насколько влияло, сказать, влияли соседние страны на выборы этого короля, показывает тот факт, что Катерина сама помогла поставить его на трон в 1764 году, потому что, как это не смешно, он был ее любовником в тот момент. Вот. Она всегда своих любовников расставляла по Темкина туда, по Нитовского сюда. Вот, вот так вот все нормально. И вот этот Станислав Август. Понятовский был королем речи Посполитой, сильнейшей, огромнейшей империи, которая даже в 17-м году претендовала на московский трон. Помните эту знаменитую историю Иван Сусанин, Жизнь за царя, когда Рылеев писал, чистейшая кровь, чистый снег, обогрела», она для России спасла Михаила. То есть, реально, они поляки шли и искали этого Михаила, который на самом деле уже стал первым царем династии Романовых на русском троне. Ну, Иван Сусанин потом стал, так сказать, символом экскурсованным, вместе с моисеем он завел поляка в лес а мы сейчас говорим о том что речь посполитая это было гигантское мощнейшее государство которое как и многие империи стало постепенно крошиться и было уничтожено и выборностью короля и внутренними раздорами и военными действиями в австрии Пруссии, и россии до ее полного краха и раздела сам понятовский отрекается от престола в 1795 году после второго уже раздела польши то есть второго нападения II, нападение Екатерины II на Польшу, он отрекается от престола и, как ни странно, умирает не где-нибудь, а в Петербурге. Украина, как сейчас Польше бесконечно то завоевывалась Австрией, то возвращалась к Польше, пока во время третьего последнего раздела Польша окончательно не потеряла независимость и не попала под управление России. Вот что пишет Пушкин в своем стихотворении. «Клеветники, враги России, что взяли вы? Еще ли рос больной расслабленный колосс? Скажите, скоро ли нам Варшава, предпишет гордый свой закон, куда отдвинем строй твердынь, за бук до Борска, до Лимана? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана?» Призвав мятежные права, от нас отторгнется Литва. То есть Литва тоже металась туда и сюда. Наш Киев, дряхлый золотоглазый, сей пращур русских городов, сроднит лесбойную Варшавы святыню всех своих гробов. За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Во время польского восстания 1830 года вопрос об Украине не поднимался. Она само собой сходила в состав Польши и в ней бы и осталась, поскольку поляки требовали восстановления независимости и границ до первого раздела Польши 1772 года. Восстание 1839 года было жестоко подавлено, Европу заполонили польские беженцы. Интересно, что еще до перехода Суворова через Альпы, затеянного как совместная военная... Как, вы помните эта знаменитая картина «Переход Суворова через Альпы»? Да, она затеянного как совместная военный захват-операция с австрияками. Надо сказать, что она ничем не закончилась, потому что острияки кинули Суворова, и ничего ему не досталось. Прославленный воин Суворов, войдя с войсками в Варшаву, жесточайшим образом подавил польское восстание 1799. 1994 -го года. В России -то он был как раз известен тем, что он победил Варшаву. Литературу об ужасах резни гражданского населения, как и оправдание этой резни, можно сегодня легко найти. Варшава тогда, как и Киев, сегодня отставила свою независимость от Иго-Российской империи. Пушкин. «Восстав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы, вострепетала тень его от блеска им начатой славы». То есть Суворов вот и начал эту славу бесконечного поколения Польши, Украины и, и всех вот этих э, республик, близлежащих э, к России. Трагедия Шопена, Фредерик, композитор Шопена, и враждебные ему пушкинские строки, как-то не укладывается вражда Шопена и Пушкина, бросили меня на историю Польши. Военный захват спецоперации Екатерины II привели к трем разделам Польши в 1772, 1792 и 1795 и к последующим бесконечным восстаниям поляков, пытавшихся освободиться от навязанной им, как сапог на горле, участи быть ниженым огрызком русской империи, от которой они освободились только в 1922 году, во время чуда на Висле, когда Красная Армия за отсутствием припасов остановилась, не взяв Варшаву. Но недолго, аж целых 17 лет, побыла Польша независимым государством, до очередного нападения русской империи под псевдонимом Советский Союз и очередного раздела Польши с лучшим другом нацистской Германии. Пушкин отражает пропутинский победно-захватнический сентимент, испытывая сегодня огромной частью российского населения. Кто сидит в Кремле, значения не имеет. Не тиран создает рабов рабы создают тирана. Каков народ, такие и бояри. Народ хочет победы, чтобы было как при Сталине. Если надо, повторю. Коллективный оргазм победы хотят ощущать и хотят увидеть поверженную Украину, как современники, окружавшие Пушкина, хотели увидеть поверженную Польшу. В двух мало цитировавшихся стихах «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» это отражено. Пушкин. «И Польша, как бегущий полк, во прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. Или русского царя бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, Итак, решая вопрос, войдет ли Путин на Украину, нужно было учесть, что его только в 18 веке входили туда минимум три раза, в XIX веке несколько раз, а про 20 век смешно говорить, просто навали туда и обратно, туда и обратно. Почему все в таком удивлении все от того, что Путин начал войну? Или все начитали странного закона, что на суде при разборе преступления нельзя упоминать предыдущие? Вы удивляетесь, что серийный убийца убил еще кого-то? Давайте посмотрим на российские агрессии XX века. Вторжение в Польшу, вторжение в Финляндию, война с Гитлером. Послушайте речь Сталина перед подписанием пакта Молота-Риббентропа. Нам нужна война. Не хотел объединяться с Англией, Францией против Гитлера, потому что тогда Гитлер на Польшу не нападет и войны не будет. А без войны коммунизм во всем мире не победит. Коммунизм под руководством Сталина и с войной победил и захватил пол Европы. Не прошло и десяти лет. «Подавление восстания в Германии, танковое вторжение в Венгрию. Они пытались выбраться из-под российско-советского сапога. Советским казахам и эстонцам в Венгрии нужна не была. Установка ядерных ракет на Кубе войной не считается. Участие в боевых действиях на стороне Египта и других ближневосточных стран против Израиля войной не считается». Создание тренировочных лагерей для террористов, никогда не существовавшей палестинской нации в Казахстане, войной не считается. Прошло чуть больше десяти лет и танковое 1968 года вторжение в Чехословакию. Она пыталась выбраться из-под российского сапога. Участие в во вьетнамской войне войной не считается хотя андропов заявил мы выиграли войну во вьетнаме на улицах вашингтона прошло чуть больше десяти лет и вторжение в афганистан испугались что там будет проамериканское правительство президента вытащили из дворца и пристрелили прошло чуть больше десяти лет и вторжение в чечню она пыталась выбраться из- под российско советского сапога прошло чуть больше десяти лет и вторжение в 2008 в Грузию. она пыталась выбраться из под российско советского сапога прошло чуть меньше 10 лет вторжение 2014 год в Украину-Крым она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога, прошло чуть меньше 10 лет и другое вторжение в Украину она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога только несколько считаемых на пальцах лет Россия в копках Советский Союз в 20 веке не участвовала в огромном списке военных действий, карательных операций и геноциде против других народов. И эти годы были 1935-1937 годы, когда она вела чудовищную с десятками миллионами жертв карательную операцию и геноцид против собственного народа. Российская ментальность – агрессивный склон к насилию. Векторы агрессивности отдельных людей сливаются в Гигантский вектор агрессии, насилие государства над другими, я скоро заканчиваю, над другими странами, а главное, над своими подданными. Любые правители Петр Первый, Сталин, Путин, только отражение этой подозрительности и агрессивности. В первую очередь, эта подозрительность и злоба обращается на чуть отличающихся умом, талантом, богатством, просто удачей в своей собственной среде. По выражению Белла Ахмадулина, это страна, которая своими крусиными зубами загрызает лучшее, что у нее есть. Есть. иммигрантское кладбище в Париже это могилы русской культуры. Ни, ни из одной страны мира лучшие люди не спасаются в других странах от преследования своих собственных собратьев. Склонность к насилию отражается в первую очередь к насилию на себе подобными. Русский философ Зиновьев сказал, что НКВД возникло не потому, что им необходимо было арестовывать, пытать и убивать, а потому что была огромная масса людей, которая желала арестовывать, пытать и убивать. Это же не Сталин привязывал голос заключенных к лошадям и пускал по ледяным торосам. Это не Сталин в лагерях связывал заключенных женщин и сажал обнаженными на муравейнике. Когда на Западе увидели зарисовки с натуры лагерного охранника Данца Газангиева, они отправили альбом в раздел «Садистской порнографии». То, что Россия действительно умеет делать, это война и оружие. Один американский конгрессмен сказал, что Россия – это страна третьего мира с современной военной техникой. Петр I колокола с церквей снимал и в пушки переливал. Что еще в реальности делалось, кроме оружия и создававшихся для военного превосходства спутников? Военный бюджет в стране был самый огромный. В тяжелые времена кормили только армию. Петербург, город, построенный Петром как крепость, чтобы грозить шведу, при советах превратился в гигантский оружейный завод и огромный центр военных исследований. Даже ленинградская тюрьма Кресты была превращена в шарашку. Моя родственница, приезжавшая туда за чертежами для военного завода, насчитала только в одном зале 400 кульманов, за которыми работали заключенные. Среди множества моих старших знакомых и сверстников в Ленинграде все работали на военных заводах или в ящиках. Вся страна работала на оборону. В начале 80-х годов. Оборону от кого? Игорь Губерман. России не опасен внешний враг. Ее хранят пространство и снега. Куда страшнее внутренний дурак...» усердно сочиняющий врага нет дорогой Игорь, с внутренним просто дураком было бы проще это агресса опасный расчетливый и совсем не глупый если россия что-то создает она непрерывно создает оружие она беременна оружием это тяжелая оружейная беременность высасывает из нее все соки такая беременность рассосаться не может она рождает войну война с украиной результат в стиле второй мировой войны разработанного генералитетом плана захвата. Россия, вроде бы, приблизилась к цивилизации. Заграничный туризм, компьютеры, доллары, айфоны, кофеварки, микроволновки и прочие гаджеты. Прямые самолеты в Канкун, виллы в Монтенеггер, квартиры в Дубае и Болгарии. Нет, нужно все изгадить. Напоминает американский анекдот про лягушку и скорпиона. Лягушка, западная цивилизация, перевозит скорпиона через реку на спине. Неожиданно он ее кусает. «Что ж ты делаешь?» – вскрикивает лягушка – ты же утонешь вместе со мной. Ничего не могу с собой поделать, отвечает скорпион. This is my nature. Пока Запад не изучит натуру скорпиона, он обречен быть укушенным и потопленным. Вот это то, что я написала по поводу вторжения Путина и вот всей этой истории. Я так понимаю, что вам нужно сделать перерыв на рекламу. Буквально несколько минут. Возвращаемся в программу Татьяна Минакер. Путешествие в новую реальность. Или экскурсия в новую реальность. Можем продолжить. Ну, вы знаете, эм, вот это... Опять же, война за расширение территории – это настолько ну хабичило, как говорят американцы, привычный образ жизни для вот, советского военного комплекса. Вы знаете, я была в Калининграде много лет назад, это же бывший Кенигсберг, это была гигантская, совершенно захваченная территория во время Второй мировой войны, захваченная у Пруссии, абсолютно неразработанная, пустынная, так сказать, как вам сказать, сказать было вот, вот чувство, что оттуда изгнали местное население. Я знаю историю вот этой, так сказать, тоже были там беженцы, несколько миллионов людей из, из Пруссии. Э, вот э, захвачена, но совершенно не разработана, не освоена, не полком заселена. Я уже не говорю, что я выслушивала еще лет 20 тому назад рассказы, ну за что купил, зато и продаю. Своих туристов с Дальнего Востока, которые говорили, что Китай платит стипендию русским женщинам, которые выходят замуж за китайцев. И что там это сейчас повальное явление. Это было лет 20 тому назад, 25. И что это повальное явление, и что таким образом Китай без всякой оккупации тихо занимает Дальний Восток. Потому что он тоже не заселен, там огромные территории, не задействованы ничем, не, не, не разработанные, просто пустые. И вот сейчас, опять же, вот это кому это завоевание Украины нужно, я не знаю, понимаете, это все выглядит со стороны по известной русской поговорке. Или там стишок такой был. «Своего нам и нахрен не надо, а чужое мы хрен отдадим». Точнее, ну там другие слова используются, правда, более грубые. Вот. И понимаете, вот это то самое, когда постоянно идет завоевание, потому что постоянно этот скорпион говорит «this is my nature», вот такой я дерьмо, это вот я иначе не могу... Вот я такой, понимаете? Вот ему надо все время завоевывать. Он умеет это делать, да, и испытывает от этого удовольствие. А то, что за спиной остаются гигантские там, Псковские, Новгородские области незаселенные, брошенные землями с деревнями, где средняя продолжительность жизни мужчины 40 лет, это Кого это волнует? Это никого не волнует, понимаете? И вот это, конечно, просто... Я понимаю, что, вы знаете, у меня вы будете смеяться, но в свое время, в начале, когда Путин начинал свою деятельность, он мне где-то очень даже нравился, и я даже гордилась тем, что я училась с ним в одной школе у одних учителей. Вот. Но потом, конечно, идет перемена э, правителя всегда, потому что правитель всегда потрафляет Интересом окружения своего, и даже если там ставят ангела, самого там, я не знаю, с крылышками его превратят в дьявола там за 15-20 лет запросто. Понимаете? Потому что идет вокруг него мерзкая война, всегда он лишен информации. Чаще всего ему очень. Ну даже я, я просто хорошо знаю, что творилось вокруг Сталина. Когда все, как писал Дель Штамма, вокруг него сброд толстокожих вождей, он играет у полу людей когда условно говоря они все друг на друга валили вину когда все но все были объединены одной идеей что вокруг враги что все хотят сталина убить и что все хотят его заморить и самая главная война это была война соперничества друг с другом в которой сначала погиб киров потом погибли все эти камень его и бухарина и так далее потому что рядом, они все время наускивали Сталина на своего соперника, стоявшего рядом. Но все это самое главное, что самая так сказать, всегда тема, любая тема так сказать, самая будем так говорить, вознаграждаемая это всегда была война. То есть враги кругом враги впереди враги сзади враги надо воевать и ты единственный, кто можешь нас в этом деле вести веди нас и так далее но еще платон на эту тему писал что если человек захватывает власть он в первую очередь должен сочинить войну потому что тогда люди будут искать водителей в этой войне и будут подчиняться и так далее еще платон очень четко описал эту схему вот. и, естественно что Путин никуда не делся, и вот то, что сегодня продолжается, это, к сожалению, очень закономерное развитие того, что всегда происходило в России. И вопрос другой, понимаете, как говорил э, товарищ Ленин, кто виноват и что делать. Вот, кто виноват, мы уже поняли, а вот что делать на сегодняшний день, мало кто понимает. Потому что Путин требует признания Крыма и отдачи Луганской и Донецкой области под власть России. Украина сопротивляется, ну и так далее. И, в общем, 2 миллиона беженцев, уже сегодня больше 2 миллиона беженцев. И, а самое главное, что идет чудовищная пропагандистская война. И если бомбят сегодня физически только Украину, то все население всего мира сегодня, я вижу очень хорошо по Франции, потому что у меня там живут родственники, я вижу это хорошо по... Москве, потому что там у меня тоже осталось много друзей, и все это, и, и, да, и Петербургу, само собой, что даже образованные люди, поскольку у них нет других источников информации, не так их много, и вообще люди заняты своей жизнью, что там может бухгалтер, который утром всем 7 утра выходит из дома, в 8 приезжает на работу, сидит там до 5-6, возвращается, и там должен приготовить обед, и еще купить продукты и так далее, и так далее, что он может вообще, какие у него возможности из-за? информации да никаких вот то что по телевизору так сказать мясорубка из телевидения так сказать тащит то он получает и естественно что люди абсолютно прозомбированы абсолютно прозомбированы вот они считают что сказать, путин прав что на украине нацисты что там сегодня вообще выступил вообще этот министр во-первых выступил лавров Потом министр иностранных дел, который заявил, что на Украине биолаборатории лаборатории, там издаются какие-то страшные совершенно вирусы, которые сто процентов человечества погубят. А вообще сегодня выступил Кирилов там министерство обороны, который говорит, что 13 лабораторий на территории Украины было разгромлено, и там они все сейчас прячут остатки этих лабораторий. В общем, а понимаете, в общем все дело. Бухгалтер не может пойти сейчас сесть ну, на шлем, сесть ну, э, на самолет, полететь в Харьков, где они говорят, эти лаборатории находились, и, и проверить, есть ли там вирусы и вообще есть ли эти лаборатории там. Понимаете? Он верит тому, что ему говорят. Да, может быть, и я бы даже поверила, если бы я просто не знала цену тому, что делается, и не изучала работу пропагандистского аппарата. Да я его вижу каждый день, потому что я сижу на этих американских платформах, типа Квора там и других, и вижу, что... Когда появляются тролли знаете, это очень интересный опыт Потому что они же Хотя они пишут по-английски Но у них у всех штампы Они, видно, проходят тренировку совершенно определенную Там в Ольгин или в каких-то своих центрах Где им дают эти штампы Значит, что надо писать Что там, типа, расизм в Америке Негров вешают, индейцев туда Определенные штампы совершенно Так сказать, под мостами живут Ну, в общем, я это вижу очень хорошо Сразу. А самое главное, поскольку я лингвист, я хорошо вижу, что эти люди изучают, это вторичный язык. А фамилия у него Джон Джон Смит, понимаете, или, или там Мелиса Смит. То есть явно это люди, я ему пишу, парень, там, ну то, что ты бред несешь, это понятно, но какой то Джон Смит, когда у тебя явно английский язык, изученный в колледже. И этот человек тут же исчезает понимаете, потому что ну, его поймали, и все, он, он тут же меняет, так сказать, профиль и уходит в какое-то другое место. То есть про пропаганда сумасшедшая работает, и вот это то, чего не понимают американцы, и я уже не говорю про там британцы, а Франция уже давно распропагандирована, хотя там сегодня выступают голые девки, полуголые, покрашенные в цвета украинского флага на площадях Парижа. Ну, у них просто, знаете, им хочется полуголами ходить, это просто повод себя показать, понимаете? Вот. Но вот это все, что они могут делать. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, и Америка, и Европа не понимают мощь самого важного российского оружия. Это оружие называется пропаганда. Даже арабы это понимали, когда они говорили, что хорошо, вовремя напечатанная статья стоит выхода на поле битвы тысячи танков. Понимаете, журнализм — это страшная сила. И вот, к сожалению, американцы этого не понимают. А тем более республиканская партия вообще этого не понимала по-настоящему. Они до последней минуты не поняли, что против них ведется война. И сегодня, к сожалению, Америка и Великобритания, вот последние, будем так говорить, оплоты западной цивилизации, они тоже этого не понимают, понимаете. Ну, вы понимаете, как человек, который сам не вор по натуре, в принципе, он не ждет, что его постоянно обворуют. Точно так же, как, будем так говорить, женщина, которая не изменяет мужа, она не думает о том, что все вокруг изменяют там и так далее. Это, это обычно отсмотреть в чем тебя обвиняют и ты поймешь чем страдает сам обвинитель вот. поэтому то на сегодняшний день когда россия обвиняет америку черти знает в чем и в биолаборатории, главное, украину вообще я думаю что украина это последнее место где надо биолаборатории изучить, устанавливать вот. я, я как-то плохо понимаю что там такое количество биохимиков учившихся в америке как в китае но в любом случае вот на сегодняшний день сегодняшний день это то что происходит и я свою статью опубликую в газете кстати у Жанны Сундеева она еще не опубликована так что милости прошу пожалуйста читайте если какие-то вопросы то можете поставить их в комментарии да, кстати сказать когда вы говорите о пропаганде мало того что 24 часа сутки 7 дней в неделю там скажем по центральным каналам показывают какое-то видео. Ведь на сегодняшний день не, не проблема сфабриковать любое видео, не говоря уже о фотографиях. Любые фотографии с помощью фотошопа, любые видео можно сделать на любом фоне и, и так далее. Так вот, мало того, что 24 часа в сутки, 7 дней в неделю центральные каналы транслируют свою пропаганду, скажем, э, радио или телевизионная какая-то станция, которые имели смелость высказать какую-то нейтральную позицию или скажем намекнуть или даже произнести слово война вот скажем радиостанцию эхо москвы которая особо не отличалась но чуть немного была, так сказать не в русле что называется ее прикрыли прикрыли э, телеканал дождь который тоже позволили себе говорить о войне а там запрещено произносить слово война теперь теперь это специальная операция. И у меня вчера была программа с Иваном Денисовым, и он говорит, я вынужден, так сказать, контролировать свой язык. Я не могу произнести некоторые слова, потому что они приняли закон, предусматривающий уголовное преследование наказание до 15 лет. То есть если человек вышел на площадь с каким-то плакатом «Остановите войну», ему грозит 15 лет тюрьмы. Вот как это работает, и потом люди, которые живут здесь в США, которые смотрят не только они сейчас перекочевали, так сказать, ну, если на некоторые платформы, я имею в виду там телевизионные какие-то там кабельные или еще какие-то, отказались от каналов российских, то в интернете я стал смотреть, довольно много стало появляться вот этих клипов из, из российского телевидения. То есть, если люди до этого не смотрели российское телевидение впрямую, и у них сложилось у некоторых сложилось твердое убеждение, что Россия в этом случае права. То сейчас когда отказались от российских каналов некоторые телекомпании местные ну провайдеры я имею ввиду то теперь на интернете идут те же самые клипы из центрального российского телевидения просто они выходят не как там скажем первый канал россия а кто-то его посты под каким-то именем и тот та же самая пропаганда продолжает работать вот. Да, вы понимаете, в чем все дело, к сожалению, наш мозг – это как ведро, какую жидкость туда залили, это вот тут он и несет, понимаете. И, и, кто больше заливает, и, и чья струя сильнее, тот и побеждает, тот больше находит, вокруг себя имеет таких ведер, заполненных, заполненных этой информацией. Поэтому, эм, увы и ах, вот у них сегодня струя намного сильнее, и больше, большее количество воды информации, заливаются в эти ведра, поэтому надо это очень хорошо понимать и а во всяком случае как-то объяснять хотя бы, что надо усилить свою струю, потому что пропагандистская информационная война она, она по большому счету даже более важна, чем любая другая, потому что когда в одной семье там родители слушают одно, дети другое, а потом они начинают между собой ругаться, ну или там, например, у меня сейчас вообще катастрофа, потому что у меня целый ряд очень близких друзей Музеи, они, как ни странно, заняли какую-то такую агрессивную позицию. Сначала они были про Трампа, а потом про Путина. А сейчас они вообще... То есть ну, вот они, условно говоря, верят тому, что там 13 лабораторий на Украине. Что вообще Путин вошел на Украину, чтобы уничтожить биологические лаборатории, которые рассчитывали на то, чтобы забрасывать, забрасывать в Россию биологическое оружие. И что Америка нарушила значит, договор, по которому биологическое оружие не будет... Использоваться вообще. Ну, том, я, ситуация. Давайте... Поэтому, господа, все, что можно сказать, это то, что э, надо понимать, каждый раз, включая телевизор, из, какой, из, из какого брандспойта эта струя идет. Потому что увы и ах, то, что говорили о том, что должно быть должен быть журнализм объективный там я помню в свое время когда вот пошла эта тема объективного журнализма то Советский Союз в истерику впал на нас там масса э, газет журналов говорил что не может быть объективного журнализма такая вещь вообще не существует знаете я к сожалению сейчас начинаю беспокоиться что может так оно и есть потому что вы знаете это известная история когда э, в Париже в метро э, Собака напала на мальчика, и мужчина молодой вскочил и бросился, и вообще рискуя собой, от этого, оторвал эту собаку от этого мальчика, спас его, и вот в газетах, что вот такой герой, значит, оторвал собаку, значит оторвал, спас мальчика от собаки грозной, но вдруг они узнали, что он солдат израильских сил, что он солдат Адеев. И тут же тема появилась другая: что гнусный, агрессивный израильтянин там, напал на несчастную собаку, избил ее, уничтожил. В общем, про мальчика уже все забыли: вот то, что этот гнусный израильтянин покалечил собаку, вот это по всей уже пошло. Вот это вопрос описания одного и того же факта двумя сторонами. Понимаете? Mm -hmm. Одни пишут, что он спас ребенка, а другие пишут, что он покалечил собаку. I... Но, вот, к сожалению, Would... то, о чем мы говорим, что на войне первое, кто страдает, это страдает правда. Для меня по сей день остается загадкой вот вообще вся эта компания. То есть ну, я пытаюсь найти какое-то рациональное зерно в том, что происходит, потому что ну, все-таки современный мир, исходя из каких-то рациональных вещей, прагматичных вещей, делаются даже безумные какие-то действия. А что ищет э, путин в украине ну вот с рациональной точки зрения что он приобретает вот если гипотетически он считал что они войдут они завладеют он посадит там своего наместника что это ему дает э, реально э, э, я не мог найти никакого объяснения другое дело что э, скажем сзади там маячит китай вот тут я как-то могу себе объяснить это а, потому что от всей этой ситуации, на самом деле, даже от сегодняшней ситуации, от трагической, Китай выигрывает по-любому. Неважно, не так сказать, а, что, что является конечной целью. Вот в этой ситуации, так же, как Китай выиграл во время локдаунов, которые объявили наши идиоты здесь: а, перекрыли, закрыли, убили миллионы бизнесов. В это время выиграли, что называется, магазины биг баксов. И, и Китай. Все остальные проиграли. И в этой ситуации, похоже, тоже Китай может дергать за веревочки, Россия попадает в полную зависимость от Китая, поскольку она попала в изоляцию от цивилизованного мира, она попадает в полную зависимость от Китая, и Китай сидит и, так сказать, у него есть вот такой ручной теперь здесь пес цепной. И э, на самом деле, если даже, ну вот сегодня прозвучало о том, что отказываемся от, того, от закупок нефтепродуктов в России, э, Китай очевидно будет закупать. Вообще ситуация, что касается нашей ситуации, э, значит, э, ведем переговоры с Ираном э, и с Венесуэлой. То есть с диктаторами с людоедами мы ведем переговоры для того чтобы закупать нефть и сегодня выступая, так сказать на пресс-конференции правда не ответил ни на один вопрос байден он сказал что мы сейчас добываем нефти и газа больше чем мы добывали в двадцатом году что является абсолютной ложью но ну, абсолютная ложь и вместо того чтобы развернуть добычу углеводородов у себя у нас мы обращаемся к венесуэле а, и и к Ирану. и мы обращаемся к россии чтобы россия была посредником в переговорах между нами и ираном но это ли не бред это у меня это никак не укладывается в голове а с другой стороны если мы вспомним до этого как э, обамовская администрация действовала э, в отношении ирана как они отправляли туда Миллиарды долларов денег наличкой и подписали этот договор, который позволял Ирану создавать, по сути дела, ядерное оружие. Шесть. Татьяна, спасибо вам огромное и до встречи в следующий раз. Ну, счастливо, пока рада вас видеть.